Всем привет дорогие друзья! Сегодня обзор обзоре у нас AirDrop, который проходит на бирже EOBIT. Ссылка на регистрацию в описании под видео для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалют с ФИАТА без КИС. Эту биржу можно использовать как кошелек для хранения своей криптовалюты. Единственное, что можно подключить для безопасности аккаунта и средств 2FA. А перед сканированием кода 2FA приложением сделайте его скриншот. То есть не этот, а здесь вот в настройках. Потом текстовую часть сохраните в блокноте и уберите куда-нибудь на флешку. Если что-то случится с мобильным телефоном, переустановили приложение, отсканировали свой QR-код и продолжили пользоваться биржей. Итак, по заданиям. У каждого задания есть свое описание. Нажимаем выполнить. Переходим на страницу самого задания, где будет инструкция. Первые два задания выполняются один раз, остальные можно делать каждый день. Любой на ваш выбор. Все выполнять не обязательно. Что хотите, то делайте. По депозиту, трейду, свопу, фарминг. 10 дайсов, есть отдельное видео, рассказал как выполнять. Ссылки в описании. Twitter, VK отключен, работает Facebook. Размещаем посты, у кого социальная сеть активна. Содержание поста здесь. Еще что-то от себя добавляйте. Каждый день разный текст, тогда вас Facebook не сблокирует за спам. Снимать обзоры для YouTube, TikTok. Общаемся в чате. действие сообщение приносит 400 монет. Здесь на тему криптовалюты поддерживаем беседу. И проверка пользователей. Смотрим, как они выполняют задание. И дальше там отмечаем, верно или нет. По 12 день 1200 монет дополнительно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.